Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я и моего товарища не надо представлять, но я все-таки это сделаю. Алексей Пономарев, хозяин магазина Brutalica.ru Острого дня, господа нажиманы. Это снова вы, это снова мы. Алексей делает нам невероятную честь, он собирается присутствовать на нашей тренировке 11 декабря КНБ Москва. В воскресенье в 13.00 в центре зала метро алма -Атинская. В качестве зрителя, зрителя! Нифига, его можно еще будет побить резиновым ножом, как минимум резиновым. За остальные свои ножи он еще ответит. Приходите, будет весело. Не уверен, что всем готов дать сатисфакцию, но кого-нибудь учебным ножом тоже могу и приткануть. Ну, очень стараюсь 11 быть, обещаю практически, как всегда, на 98%. Увидимся, друзья! Обязательно увидимся. Приходила!